Добрый день. Сегодня в интернете интересные сообщения. В совместном исследовании английских и американских ученых доказано, что все языки в мире имеют одинаковые корни. Прямо вот в нашей терминологии. Похожие и непохожие слова, лингвистические расстояния. Вот прямо вся эта терминология. Самая последняя свежая работа в интернете сегодня прямо, прямо сейчас есть это сообщение. Но интересно то, что я-то об этом написал 50 лет назад. Все эти термины, слова, но теперь две большие группы английских и американских ученых повторили эти исследования, получили тот же самый результат. Это я к вопросу о методике штурм. Шлюз. Так, нам надо повторять английский алфавит, или все его помнят? Мы не будем разминаться? Нет, конечно. Спеллинг все помнят? У нас, вы хорошо произносите алфавит? Ну, давайте повторим скорее, чем Быстренько, да. давайте понятно. повторим, да? да? Я хочу сказать, что спеллинг, спеллинг это основа основ. Основа основ. У -у -у. Да? Почему? Потому У -у -у. что мы говорили с вами, 30 типов произношения английского языка в мире. 30. В Соединенных Штатах 5 типов произношений. И поэтому люди часто не понимают друг друга. И чтобы точно передать написание слова, особенно фамилии, имя, да, адрес, они обязательно делают спеллинг. спеллинг. Поэтому спеллинг для нас очень необходим. Что есть спеллинг? Спеллинг есть стандартное произношение букв английского алфавита так как его обязаны произносить все вне зависимости от 30 типов произношений да? вот сколько бы ни было людей на свете будет скоро 100 типов произношения английского языка да? все равно все должны будут соблюдать один стандарт какой стандарт произносить одинаково совершенно буквы английского языка, да, то есть вот это неудобство английского языка связанное с тем, что э, произносится слово не так, как пишется, оно англичанами, американцами устраняется благодаря стандартности произношения букв английского алфавита. А, эй, эй, эй, все помню, да, все повторялись, эй, а это в открытом слоге. А в закрытом слоге? Э. Э. Э. Э. Э. Э. В открытом эй. Эй. Эй. Эй. Хорошо? Би. Би. Би. Би. Почти как бык. Би. Би. Би. Си. Си. Си. Си. Ты. Ди. Ты. И. И. И. И, и, в закрытом слоге. Е, Ну, не буду сейчас примера, то мы задержимся F Ф, Ф, Ф, G, G, G, G, H, H, H, H, H. H. H. I. I. I. G. G джей джи, джи, джи и джей Джи, согласны? джей, Гласные? к к к кей, кей, Л, Л, кей, кей, М, М, М, М, М, О, О. Смотрите, какая история. Oh. А если слог открытый оу oh. oh. oh. oh. oh. А если закрытый о, oh. oh. да. Oh. Дроп дроп капля oh. дроп дроп, oh. да? А если бы после п и поставить, oh. мы читали бы oh. Oh. Oh. дроп Дроуп, да? Хоп хоп хоп oh. хопар. Кто такой хопар? Oh. Кузнечик. он прыгает хоп хоп хоп хоп Кузнечик. Хоппер. Oh. <св> Знаете, такой шар большой. И дети на него садятся и подпрыгивают на нем. Hop Называется хоппер. Hop хоппер. Uh, кузнечки, да? Хоп. А вот эти хоп, хоп. А и надежда. Хоп. Хоп. Хоп. Понятно, да? П. П. П. К. К. К. Ты, ты, ты, ты, ю, ю, в открытом слоге – ты, а в закрытом – а. А. Как? Помните? А. Yeah. ты, таки это ты, А, ты, Хоппер. Хоппер. Окей. Да. Видите, хоппер – ты, да? И там произносится как «о». А вот если бы да. мы, мы написали, ой, «Хопер». это фантастический сервис. Спасибо большое, теперь они запомнят на всю жизнь. А если бы мы написали «и» в конце, то мы бы произносили «хоп», «надежда». Надежда. Да, Смотрите, хопа. как интересно связаны слова «надежда» да. и «кузнечик». Да? Да, Надежда да, тоже это. прыгает, да. да, все время. <соцентр> Хоп, хопер. хопер. Ага, хорошо. Так, вот, «ю», «ю». Помните? You. Uh, you. Так. You. Uh -huh. Спокойно, значит, спокойно. Так, я разрываюсь на части. Хорошо, значит, если будет вот так, это читается cup. как? как, А если мы напишем вот здесь Е? Кюб. Кюб. как в алфавите. Потому yeah. что срок мы открыли слог гласный, да? Кюб. Хорошо. Вот это будет как читаться? Кап. Кап. А если мы откроем слог? метр. Кубик метр. Кубический метр. Кубический метр, да? Метр, метр, метр. Так. Метр. Как читается у нас здесь Е? Вот это. И. И. Почему? Открытый слог. А второй Е как читается? Е. Е. Митер. Почему? Митер. Закрытый. закрытый, закрытый. Митр. Митр, да? Митр. Открытый слог. Смотрите, как интересно. В одном слове интересный пример. Митер. Я запомню. Да. Это сейчас родился. В одном слове одно И произносится как в алфавите, потом слог открытый, другое. Вот это самое главное правило. Понятно, да? Вот uh -huh. это понятно. Открытый, закрытый слог. Произношение в алфавите. Спеллинг, uh, yeah, yeah, yeah. все понятно? Да, и да. вы обязаны, это вам домашнее задание, свою фамилию, имя, отчество и домашний адрес уметь делать спеллинг. Быстро прям бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Да? Да. Попробуйте? Хорошо. Дальше. Вы, вы, вы. вы. W. W. W. W. w, W, X, X, X. X. X x, x. x. x. Y, y y значит, смотрите как, если э, слог закрытый, как и, и, и, редкий случай, но бывает и. А если открытый, why. Y. Y. Да. Вот, например, ну, здесь много вообще всяких с, этим, с этой буквой много всяких недоразумений. Чайковский, чайковский a, будет читаться вот на конце будет вот это. Буква. А читается И, вместо того, чтобы читаться Ай. Но необъяснимый, в общем, это таинственные буквы. И таинственные буквы Z, Z". А, потому что многие произносят the, the, а многие произносят z", Z. Z. В спеллинге лучше всегда произносить z", Z". Z, потому что такая буква одна, а если Z, можно подумать, что вы две буквы там говорите. Z. Z". Это у нас английский алфавит. Мы с этим кончили.